Так, ребятки, добрый день, добрый день. Сочи, морской вокзал. Я ведущий Владимир пустови Добрый день, я в Сочи. все долго не хотел снимать, думаю, что тут посмотреть можно. Большое огромное здание. Сидят, о, сидят, о, сидят и ловят рыбу. Здесь говорят ловит так называемую сочинскую семгу или Крымскую нет сочинскую крыму сочинскую семгу здесь везде апартаменты всякого сорта так здесь всякие тут и смотрите и суда яхты тут все все вместе все что есть а вон нам причал большой. Смотрите, какой красивый. Вот хожу и снимаю. Правда, красиво, да? Просто красота. Сейчас выдвину. Э, красота. Просто чудо. Яхты, сюда яхты. Здесь у нас что у нас тут? Всякие моречки стоят, сувениры. А Где-то можешь что-то купить. Теплоход. Теплоход. Очень красиво. Тут большие судна стоят. Тоже яхты. Да, это тоже яхты, видите? Вот там тоже какой-то там скорее всего тут военный корабль стоит это военный здесь у нас идут чисто яхты сочинские граждане они тоже сюда приходят и начинают ловить рыбу сочинская ловит рыбу здесь говорят семга Сочинская. Такие вот у нас красоты Сочи здесь на морском вокзале я сегодня здесь останусь всего только один на полчаса или на 20 минут и уже мне надо бежать просто до Новогинской там идти до железнодорожного вокзала немножко покажу что здесь есть с той стороны я не стал снимать с центрального входа. Думаю, здесь вам показать. Вот тоже сидят, ловят. Все пытаются словить рыбку. Скажите, пожалуйста, скажите, пожалуйста, как называется эта рыба, вы мне говорили, это... Сёмга черноморская. А, Семга черноморская, <coughs> да? да. Угу. Ну, там, конечно, молоки там с этим, с молоками, с этим с... Молок, с, молок. с красной икра. Кру Крупная такая у них, да? да не, очень. не очень. то да? Понятно. Ясно. Но приходится долго сидеть, чтобы хоть какую-то рыбку-то выловить, да, Тут, здесь вот. А, ну, вот хорошо. Ну, удачи вам. Удачи. Видите, пишут, мужчина мне сказал, что здесь ловится крымская семга. Крымская семга, я вам неправильно сначала сказал. Видите, Боско, Сочи. Так, а здесь что у нас? Здесь у нас тоже яхты всякого сорта. И богатые, и такие, и малые, и мелкие. Но особенно большие яхты находятся вот здесь. Вот. Особенно большие яхты здесь. И там, и там, и там. Красиво, конечно, в Сочи. Красиво. Яхты, конечно, за удивление. Яхты за удивление. И что там говорить? Просто красота. Сейчас закреплю немножко монопод. И вот так вот. Вот. Да, в Сочи, конечно, погода конечно, всегда хорошая. Не то, что как у нас в Мурманске, или в Москве, или в Архангельске, или в Питере. Здесь, конечно, тут всегда тепло. Но не каждый сейчас, не, раз, не, не каждый раз бывает такая красота. Конечно, тут бывают в основном в Сочи большие наводнения с гор. Грязи, грязевые воды здесь спускаются с, с горы. И тут приходится тоже очищать сочинцам от такой грязи. Вот здесь предлагают Сочи Гранд. Сочи Грант. Сочи, Гранд Марина, главный яхтенный порт страны. Ну, вот так вы видите, вот, где мы сейчас находимся? Мы сейчас находимся вот где, вот здесь, у, у этого угла. Вот, видите, угол, вот, вот он, этот угол. Я вам снимаю, вот он, этот угол. Мы находимся вот в этом угле. Вот я сюда дошел. Дальше можно посмотреть дальше, там какое-то здесь здание. Вот я смотрю. Ну, давайте дойдем туда, до этого здания, посмотрим, что там, чего. Чтобы было красиво. Здесь идем, идем, идем, идем, идем. идем. Вот тоже пристани всякого сорта. Спасибо. Благодарю вас. Увы, селеви. Хотел сказать, увы, селеви. Спасибо. Спасибо, спасибо. Спасибо, как говорится, на ладошку не ложишь, правда? Надо платить всегда за что-то. А здесь у нас что. Так, посмотрим, что здесь за здание такое. Ну вот, ребята, пока и все. Все, что мы хотел вам пока показать, потому что у меня э, мощности карта памяти мало, осталось чуть-чуть, я вам очень много съемок сделал, и олимпийские, и так далее, и другие места города Сочи. И Бадлеры, это тоже самое Олимпийском, в Олимпийском парке. Все. Все, что вот увидели, это только вот один фрагмент. Все, я все, выключаю видеокамеру. Все, пока. GoPro, стоп видео. Так, еще раз хотел сделать видео. И вот здесь вот напротив морского вокзала, я Владимир Пустовит, мои дорогие, здесь стоят интересные скульптуры. О. Ну конечно у нас знаменитый Миронов. Знаменитый Миронов. И, конечно, Леонов. Сделаем такое фото. И так красиво будет. Раз и все. А здесь у нас кто? Спасибо. Спасибо вам. Так. Ага. А здесь у нас Никулин. Здесь у нас Никулин так а это кто мадмуазза не знаете <смех> но это не кулин это понятно тотлеонов с этим с этим, с, с этим э, с, как его <смех>, под только сейчас говорил что забыл вот такие вещи здесь. На втором этаже вот здесь и подниматься, вот здесь вот на центральный вход, видите, вот здесь вот это морской вокзал. Здесь по этой лестнице вы можете зайти, это самое в кафетерии. Там кафетерии в основном. И по ту сторону кафетерии здесь. Я уже там вам снимал, показал. Ну что, дальше теперь немножко посмотрим сам вокруг морского вокзала в Сочи. Посмотрим, что здесь какая красота. Бургер, бургер, бургнание. Здесь красиво, и тут красиво. Видите, цветы какие-то тут подняться. Видите, вот тут закрыто, видите, закрыто. Вон Хотел тут зайти, но тут видно закрыто. Да, тут, видите, вот что-то закрыто. Здесь тут не пройдешь. Очень все чистенько, очень все красиво. Везде лавочки. Здесь... И тут, и тут, и тут. Но самое у меня удивляет, знаете, что, мы, уважаемые мои зрители, тут интересно даже вот сама, именно, очень красивое само здание построено. Еще до Великой Отечественной войны он был построен. До Великой Отечественной войны. Видите, звезда до сих пор стоит. Звезда, по-моему. Очень красиво артикали тут и так далее чего только здесь нет вот здесь тоже парк здесь парк вот тут можно выйти по ту сторону выйти и выйти на улицу новогинская это долго конечно идти но здесь можно а по-моему вон на новогинской по-моему это и есть здесь начинается если честно по-моему это и есть новогинская Так, очень красивый шрифт, очень красиво. Так, Ну, тут, конечно, красивый парк, тут красивый парк. Жалко, что в Сочи нет метрополитена. Видите, город, конечно, большой, я хочу сказать. Я сегодня был в дендраре не стал там снимать, снимать там нельзя. К сожалению, снимать там нельзя. Увы. Парк, конечно, очень красивый. Очень красивый парк. Так, это я улицу не знаю. Я иду в основном, знаете, в Слепую. Слепую. Так, ну здесь нам нужно где-то перейти сюда. И лучше перейти в ту сторону. Скажите, пожалуйста, на улицу Новогинскую как выйти туда? Вот пешеходный, пешеходный, пешеходный переход и через да. это, да? Он отсюда начинается, да? да? Подземный, подземный, подземный. А, подземный, да? Знаю. спасибо, благодарю вас. Вот говорят на вот туда, по-моему, это и начинается. Нет, это не Новогинская. Я, по-моему, знаю точно по адресу, но это не Новогинская. 2020 кофе. Это я не знаю, как что-то за знание. По-моему, это ресторан какой-то. Да, это ресторан. Или кафетерий, ресторан. Барселона. Барселона. Вот где я начинал ходить. Вот где я, вот где я начал ходить. А, по-моему стороны нет здесь не здесь тут, видите вот здесь яхты тут я заходил тут я снимал тоже вот здесь кафетерии очень дорого и заходил очень дорого 500 600 куда это такие цены на кофе 500 600 вот идем прогуливаемся прогуливаемся по городу дам пиццерия мы лим... какая-то интересная Лепончине. Вот тут яхты стоят какие-то. Это уже суда. Это уже суденышки. Но ну, не суда, а суденышки. Так, здесь мы смотрим. Здесь, по-моему, гостиница по -моему, Москва находится здесь рядом. И идем дальше. Идем до улицы Новогинская. До улицы Новогинская. Так, давайте еще раз вам покажу причал здесь десятый возле морского вокзала в Сочи. Все, мы распрощаемся с этим дорожным, ой, с этим морским вокзалом. Здесь Действительно опять тоже ловят рыбу. Называется крымская семга. Или крымская сель, или как они называют ее. Но говорят, рыба мелкая. И то говорит, чтобы выловить хоть одну рыбку, надо много часов.. Много надо времени сидеть, чтобы ее выловить. И то хотя бы на один доллар, как говорит мне мужчина. Видите, здесь тоже яхты. Вон там тоже яхты стоят. Личные или военные, не знаю точно. Вон там еще целый длинный каскад. Причалы. Ну ладно, все, я вам показал. Все, дорогие мои, я Владимир Пустовит, пока из Сочи. Сегодня 1 декабря, это меня удивляет, 1 декабря, представляете, у нас мурманский снег идет, а тут 1 декабря жарище, видите. Ну, мне температуру вчера показали вечером в новостях, что в Сочи сегодня 1 декабря температура плюс 15 градусов. Я даже и то переоделся, как вы видите, куртку поменял, на, на ветровку белую. Лидер. Ладно, много я сейчас снимать не буду, потому что у меня памяти, э, памяти очень мало на сим-карте. Встроена в эту видеока видеокамеру GoPro модели 8. Конечно, расхвалили ее очень прекрасно. Реклама была очень сильная. Я купил ее за... Сколько она? За 20, прошу прощения, даже в Сочи это можно просудиться. Здесь, да, видеокамера GoPro стоит по стоимости где-то 20... 26, нет, девятьсот 900... 990. Плюс еще у меня еще накрутил банк проценты, Ремкре... кредит, но я благодарен ему эту банку, потому что мне банк решил, помог мне купить ее. Так, теперь мы можем перейти на ту сторону и идти сюда. Вот это тоже какой-то тоже интересный у нас гостиница. Идем туда, идем туда. Ну все. Дорогие мои, я прощаюсь с вами. Завтра, 2 декабря, я уезжаю из Сочи в Москву, а из Москвы уже в Мурманск. К сожалению, последние дни. Увы. У меня все основные дни с 9 ноября были все заняты в санатории Аквалоу. Я проходил, я проходил все процедуры, лечился там. Вот. Но вот еще до 14 ноября. Когда 9 ноября приехал, еще было очень жарко. Температура там даже почти было до 18, говорят. До 18 и до 20. А с 9 ноября по 14 ноября э, еще жарко было. Нормально люди э, загорали, отдыхали, на экскурсии ездили. И 14 ноября почему-то там большой, очень большой, сильный холод пошел. Вот. И 16 ноября пошел дождь. Очень сильный дождь. К сожалению, тут... Так, а это у нас, по-моему, какая-то гостиница. Так, что это у нас? А, какая-то горилерия, по-моему. Так, что это у нас? Так, это называется торговая галерея. Торговая галерея. Но я туда заходить не буду. Слишком много надо там ходить и все это узнавать. Так. Скажите, пожалуйста, Новогинска далеко здесь, да? Вы, по-моему, туда идти, да? да? Да, по этой дороге, ага. На а, здесь, вот, здесь этот оборот тут, вон, я вижу. Лучше здесь... вот так, Лучше вот так пройти. А, спасибо, благодарю вас. Так, ну что. В общем, тут хотел зайти по своим делам на улице Парковой, 21 пенсионный фонд и в отдел по, по материальной, финансовой, социальной помощи. Узнать там по поводу справки для проезда в городском транспорте здесь, в Сочи. Мне говорят, мурманская справка от медико-социальной экспертизы, к сожалению, не подходит. Но здесь нужна другая справка сочинская. Вот надо свою мурманскую справку принести, тогда они сделают мне вот на декабрь. Ну, видите, к сожалению, уже поздно уже, потому что я, по сути, уже... Уезжаю завтра, 2 декабря. И уезжаю с Сочинской железнодорожной станции в 19 часов. Увы. Да, мало мне было дней, как говорится, было предоставлено. Ну, тут еще можно походить, показать, что есть. Все. И это пока все. Я сейчас дохожу... До улицы Новогинская. И прощаюсь с вами. А прощаюсь с вами до того момента, когда я приеду в город Мурманск. На железнодорожный вокзал города Мурманска. Там я включу снова видео. В Москве я уже был. Были мне там походы. Себя фотографировал. Видеокамеру с собой брать не стал. Потому что сами знаете, что такое Москва. Это дело такое. Так, что-то еще можно показать вам. Здесь Лукойл. Все. И отсюда я выхожу уже на улицу на Уже будет 11 часов. В 11.49 поедет электричка. Поедет электричка. Поедет электричка. Так. Здесь надо пройти по этой улице. Ребятки, а мы, слушайте, мы пришли, знаете, куда? А мы пришли на Сухую реку. Я, знаете, пришел не туда. Я причем боком прошел. Это надо идти все-таки по этой дороге. Вот смотрите, здесь начинается ривьера. Я вам в ривьере... Ривьеру вам уже сделал на видео. Вот, вход здесь вот. Сейчас одну поднимусь и вам покажу. Вот здесь начинается вход в Ривьеру. Через подземный переход, по-моему, насколько я так помню. Или, по-моему, дальше. Нет, подождите, нет, нет, не здесь. Ух ты. Так, смотрите. Дом -дом Ух ты, как я далеко ушел, слушайте, так, нет, я не туда зашел, тоже опять запутался, но люди, которые, вот, смотрите, вон ривьера, вон она, Он стоят вот колонны, и написано ривьера, ривьера, но я в эту сторону не пойду, Потому что ей, у меня есть полное видео о ривьере. Я поэтому снимать ее не буду. Так, все, я здесь останавливаюсь. Здесь сухая. Здесь вот река здесь есть вот этого, да, вот эта речка протекает. Здесь она заполненная, а вот там наверху там все сухо, там все сухо. А на улице Новодевичка знаете как пройти? Не в курсе? Зато ясно. На телефонах есть GPS. Я у, меня, у меня есть, но не срабатывает до конца. Не все показывает. Так. Ну, здесь надо будет тут вниз пройти. Так. Вот там сочинское телевидение наверху видите как живут в городе сочи очень большие живые дома стекле и стекла вон там тоже жилые дома это живые дома вот это тоже жилые дома видите все таки регион позволяет здесь хороший климат очень хорошие очень хороший климат здесь так. Так, и вот там, по-моему, находится вот эта школа, это улица, улица Паркина, улица Парковая называется. Все-таки мы, мы вернемся обратно, наверное, спу спустимся там и дойдем там. А Вот здесь вот это вот белое, темно-белое здание вот этого, да, вот передам, который я вам показываю, это пенсионный фонд. А напротив вот это с правой стороны... Это находится школа, общеобразовательная школа. За ней находится материальная, социальная, финансовый отдел. Там могут помочь. Так, я спускаюсь, иду через этот. Чтобы пройти по дорожке. Не знаю, здесь можно пройти по дорожке или нет. Да, здесь пройти по дорожке можно и спуститься вниз. Да, ушли мы, конечно, далеко. Но здесь как раз-то и всем изюминка. Кстати, вот эти вот, вот эти вот, так сказать, вот эти вот, как их не называют, господи, не буду говорить, ладно. Самокаты. Они работают за счет электроники. Там нужно подставлять электронные, как говорится, соединение с интернетом через мобильный телефон. Тогда оплата производит через интернет, через мобильный интернет, через мобильный телефон. И тогда вы сможете ездить там час, по-моему, 500 рублей. Так, я Владимир Пустовит. Показываем на улице Парковой, 21, вот этот пенсионный фонд. Вот он стоит. Вот это пенсионный фонд. Вот сюда зайдете, вот, вот он, пожалуйста, этот вход. Если вам нужно будет зайти сюда и что-то узнать, как можно сюда пенсию перенести, это автоматически вполне, вот... Сюда зашли, попросили сюда перенести пенсию из севера, например, там, или из Владивостока, или из Мурманска. И она уже вот здесь, вот, вот будет, и в, в этом будет, в центре города Сочи. Парковый – это центр. Здесь до сих пор пятиэтажные дома, вот эти хрущевские построены. Также это и в Анапе такие же дома, и в Геленджике, да и это самое в Туапсе. Во многих местах, особенно и в Лазаревске тоже есть такие дома. Но особенно меня удивляются, меня вот эти большие. Смотрите, какие еле большие, а? Еле просто чудо. Просто до невес. Скажите, пожалуйста. А, тебя слышит. Вот это я не знаю. Видите, хотел спросить, что за.. Это говорят или тополя и тополи. Скажите, пожалуйста, а вот эти деревья как называются, эти высокие вот эти, вот, зеленые вот эти вот? Кипарисы. А, это кипарисы, да? да. Ага, спасибо. Берусь. Видите, вот по Сочи в основном здесь вот пятиэтажные такие в центре города. Так. И здесь, если пройти, тут так. А мы прошли, кстати, социальный, а нет, подождите, вот здесь, вот здесь находится социальный отдел, на улице Парковой, здесь находится социальный, финансовый, материальный отдел. Или сейчас почитаем, как оно называется. Ну, давайте посмотрим, что здесь есть. Так, да, все правильно, я пришел. Правки здесь говорят здесь. А? В институт, на городской транспорт, поменяйте, да. да. А медико-социальная экспертиза, да? То здесь. Нет. Почему нет? Вот, вот здесь вот, написано медико-социальное, это главное бюро медико на транспорт. Вот. на транспорт, на городской, да. да, на автобусы. Вот здесь. Здесь я... вот она, вот она написано главное бюро да, медика. Не испорти, вот почему. -то... Но я вам правильно говорю, медико-социальная экспертиза, Если вот мы она. Вот, вот, вот, я там была. А. На ВДК расписали по районам. Сподобавили... А здесь что, они у а него уже все, не да? Это... Здесь, если что-то здесь не в порядке, у них уже распечатанные справки. Все, mm -hmm. приходите, с документами вам все дают. Выбирайте, куда пойти. Какая улица, да? Да. Юбилейная, Сочи. Дни. Прием Да, они хитро все сделали. Управление когда... социальной защиты населения в Центральном городском районе города-курорту Сочи. Бюро. Главное бюро медико-социальной экспертизы по Краснодарскому краю, филиал 43. В общем, сюда будете сюда приходить, -то проблемы, то это... здесь узнавать. Так. Они не открывают, да? Что, нельзя туда заходить, да? Нет. О, как! Видите, как что сделано? Ой, там что творится. Да вы что? Вот, а там вообще травмы. Вот там Пенсион. социальная... Пенсионная. Это... Пенсионная, да? Да, я только оттуда. Да, там, там же побили, прав... там же по талонам же. Чуть, сейчас, уже и талоны не работают, да? Сейчас, сейчас я же говорю, вот постояла час, ага. чтобы взять справочку на получение mm. этих самых талонов. Ой, вообще. вообще ну ладно, все понятно видели теперь что творится да в городе даже суда в отдел по адресам материальной помощи суда даже зайти нельзя их не, не пускают у нас вот в, Сочи, в Мурманске, вот у нас такого дурдома нет у нас свободно можно зайти в отдел по адресам материальной помощи там просто люди садятся на, на скамеечки и ждут и ждут э, и ждут того чтобы освободилось место к инспектору вот и все а тут вообще видите все закрыто я тогда в том году заходил мне говорят нет нельзя если вы здесь не прописаны в Сочи, вам сюда нельзя, представляете? Ничего даже узнать невозможно. Вот какие тайны здесь, в этом городе. Так, еще одну улицу проходим. Так, ну здесь улица Новогинская. Выходим прям наверх. Здесь Новогинская продолжается. Нет, не Новогинская, Новогинская наверху. А здесь научится парковая. 21. Ладно, я пока все выключаюсь на пару минут. И через несколько через несколько минут я включу снова видеокамеру. Все, пока, я Владимир Пустовит. Пока. GoPro, стоп видео. Итак, я снова.. Владимир поставит. Нахожусь сейчас на улице Новагинская. Вот прошел я целый целый коридор длинный с улицы Парковая 21. Завернулся там и сюда пришел. Смотрите, какие здесь деревья. Посмотрите, это вот это эвкалипты называются. Это эвкалипты. Смотрите, как они высокие. Это вообще, это просто одуреть. И это вся улица Новогинская, вот такая вот. Торговый центр «Парус». Или 40 минут, бог его знает. Так. Точно, мы вышли на пенсионный фонд. Это улица Парковая, да? Правильно, вот говорит улица Парковая. Ну, давайте здесь пройдем до этого пенсионного фонда. Вот он. Я не все пенсионные фонды здесь в городе Сочи не все знаю, потому что я все-таки, как говорится, новоиспеченный, хотя и второй раз приехал, как и в том году, но я слишком много не изучал сам город. Вот здесь находится пенсионный вот этот фонд. Пенсионный фонд на улице Парковая. Парковая, 21. Если у вас будут какие-то вопросы или подождите, нет, я вам вру. Нет, это не пенсионный. Так, скажите, пожалуйста, а пенсионный фонд туда, допустим, да? Что? Это улица Парковая, да? Это конституция Нет, как институция. А Парковая где? Парковая. По-моему, это есть Парковая. Сейчас я найду, ладно, спасибо. Слушайте, я, по-моему, заблудился. Подождите, чтобы здесь не запутаться вообще. Нет, слушайте, это, это улица какая-то Конституции какая-то. Улица Конституции. Улица Конституция. Видите, я как раз и шел не тем путем. Так, красный цвет, надо остановиться, потому что машины что проехали. Сейчас будет зеленый свет, тогда мы пойдем. Все. Вот так вот. Никогда не спешите, как говорится, вперед, батьки, в, батьки, в пэтла, в пекло. Надо всегда смотреть за, за дорогой и даже через зеленый светофор. Вот смотрите, вот, по-моему, здесь выход. Вот тут вот здесь вот, вот эта улица, и вот отсюда вы можете выйти, видите, вот... Видите, я тоже раз не заметил, что здесь красный цвет. Дороги, конечно, в Сочи здесь маленькие. Видите, две стороны вперед и одна туда. Видите, здесь даже... Даже объяснение делают на английском языке и в автобусах, и, и в автобусах, и даже это, и в электричках. Пригородных. Пригородных и дальнего следования. Вот, ребята, вот отсюда начинается у нас Ривьера. Отсюда начинается Ривьера. Здесь сухая, здесь сухая вот эта вот река, вот эта здесь. Видите, половина все заросло, половина тут вообще непонятно. что Одни, одни, одни чайки тут плавают. Вот по, через вот этот туннель пройдете туда наверх и выйдете вот сверху вот там Ривьера. Все, у меня видео есть Ривьера, я вам буду показывать. Все, так. Он там далеко море, мол торговый центр видно, он его огромный. Кстати, здесь в Сочи очень много столовых, особенно в центре города здесь очень много столовых. Все. Набережная. Ой. Набережная. Все. Как говорится. Ладно, я на этом месте заканчиваю свое, свое видео. Приеду, смонтирую видео, там комментарии добавлю. Добавлю, добавлю звук. Все. И вам выложу на видео. Сами посмотрите. Итак, я Владимир Постоит. Прощаюсь с вами. Пока. Голубро. Стоп видео.